Узлов. А, Юнга? Бум. Ну давай, завяжи что-нибудь, а то это, может быть, только обещаете вы. Ладно, давай. Вместе. Ну что, попробуем? Мышку вылезу из норки, да? Так, хорошо. Не уверена, что получится? Сейчас. Камера качается не потому что оператор пьяна, потому что качает боковая да, волна ладно, ладно, идет. Боковая идет волна, я держусь за потолок и качаюсь в разные стороны. Ну что, мышка прилезла? Что за узел-то, расскажите? Вешаться на не нем? Беседочный. Беседовать в нем? Нет. Для чего нужен? Ну сейчас покажу вам примерно. Ну давай. Когда человек за бортом, ему кидают веревку. И даже такой экзамен есть. Типа матросы за борт кидают и вместе с веревкой. И ему надо вот так завязать одной рукой как-то этот вот узел. А вот давай, вяжи на себе. Вот считай, эта петля на тебя надета. Пройдешь экзамен, нет? Это. Вот. Ура! Все, теперь тебя поднимаем. Лим... На мачту. Давай, держи! Поднимай, папа, давай! Не, ну не давай. Так, не Человека за бортом вытягивают. Да, вот туда. Выловили рыбку. Будем вязать беседочный путь. Сейчас всех Идем вперед, видим грот мачту, и впереди на закрутке парок большой расправлен Генуя. А следующая закрутка, вот такая синяя полоска вверх, это для бэби -стапселя. Так, ну вот, мы движемся от острова Таити к островам сообщества. Первая основка будет остров Уахине. Вот, а сейчас у нас попутный ветер, факт что... Вот у нас стоит грот, зарифленный на вторую полку. полная. А вот, Это наш храбрый кузик. он же деньги в переходе лежит вот здесь вот в вдохновении. И он прикрывает тот самый носовой люк, который а внутри мы смотрели и видели, что там темно. Вот это потому и темно было. Рот зарифленный. Вот это наш ветропилот железный Феликс. Он отрабатывает, избавляя нас от рулежки. Вот это вот спасательный плод вот в этом коробе. Вот это тоже спасательная штука. Мы в нее сковородки ставим в переходах. Там веревка плавучая, метров сорок. Здесь у нас лежат папая и памплемус, а также ведро для забора воды. И вот это ведро для стирки. Две кормовые лебедки. Одна тыква, которую мы сейчас, наверное, затопим, потому что она испортилась. По две солнечные панели с каждого порта. Один капитан одна штука. Юнга одна штука. Еще две солнечные панели справа. И еще один матрос, одна штука, и один старпом, Да, старпом, человек с камерой. Вот это кокпит. Кокпит начинается, вот здесь бизань мачта, кстати, да, мы как-то ее обошли вниманием а своим. Но сейчас тент, поэтому мы никак ее не достаем. Вон там, вон, мотор от... Динги, который пока немножко сломан. А, вот здесь у нас еще есть грильница. Здесь можно жарить овощи, фрукты и прочие продукты. Рыбу тоже. Газовый баллон запасной. Рабочий газовый баллон стоит в якорном отсеке. Здесь на корме мы валяемся обычно. Пойдем сюда подушки. И вот здесь корма, корма, корма. И вот до этого порушка она корма называется. А вот дальше уже называется кокпит. И вот в переходах, особенно если ветер и волны, Юнги запрещено из кокпита выходить. Здесь чайник мы любим пить чай Йонга занимается узлами Лебедка рота Шкота Чайник, да. вот. Капитан забегал что-то Чайник показывает нам Сюда уже перекочевал Навигационный айпад, а вот там приборы Расскажи, где что на приборах. Ладно, Так, здесь у нас глубина 0 метров Потому что под нами примерно 3 километра Здесь у нас скорость по воде она покажет опять-таки ноль потому что вертушка лага заросла надо почистить там от ракушек будет показывать скорость это скорость ветра галфинг 12 узлов, я так понимаю ну он такой боебахштаг практически боебахштаг галфинг ну и собственно курс наши и положение Пус 277 А это капитан и его татуировка Мы заходим в лагуну острова Хуахине Кэп занят поиском буев, Которые ограждают фарватер между рифами И если сейчас я его буду отвлекать Мы вот в эти рифы можем въехать И я потом получу по башке Идем на одном зарифленном гроте И Андрюха смотрит Вот эти буи Слева должен быть красный, справа зеленый И никак не перепутать Сегодня у нас были ветры, дожди, и все вместе, в общем, немножко с утра так хапанули мы хорошего входа. Но сейчас зайдем в лагуну, встанем на якорь, будет нам счастье, я так думаю. Пока все мокрое, погода меняется вообще в 5 минут. Хоп, солнце, хоп, ветер 30 узлов, хоп, дождище. Так, ну вот, мы встали на якорь, тузик подняли в такое в положение, чтобы не мешал якорь на лебедке. И заодно, как ветрозаборник, он работает, чтобы ветер дул в носовой люк. Вот. Ну а мы идем к мачте. Сейчас посмотрим. Вот парус мы сложили уже грот. О, здесь на мачте много всяких веревок. У нас в кокпит приходит всего одна веревка. Это гикошкот, который там на лебедке. Все остальное здесь около мачты. Так, вот здесь три рифа. Красный тени, зеленый. Вот, это Гроташкот. Вот, здесь у нас находится фал, которым Генуэ поднимается наверх. Вот, ну и здесь идем, обзор делать с другой стороны. Обходи вокруг. Так, что у нас здесь, с этой стороны? Это у нас два файла, которыми поднимается Генакер. Вот, и второй работает как топинант спинакер гика, на который можно растянуть в ту или в другую сторону генную, ну или же там спинакер поставить, если захочется. Вот, это у нас грот которым в грот, собственно, поднимается наверх. Ну и вот оттяжка гика, которая тоже здесь. Так, что у нас еще? У нас еще есть прекрасная бизань-мачта, которая как раз сейчас стоит против солнца. Ее не особо видно, но э, очень хороший парус, очень нужный для нас. Единственное, что мы сейчас слабые ветра пока и солнца много. Поверх него поставили тент, но как только задует посильнее, тент убирается, ставится бизань, грот не ставится. И лодка прекрасно себя чувствует в море с таким набором парусов. Все, спит. Ты хотя бы лицом спи к нам. А то мы попу твою видим, а тебя нет. Все, спи давай. А я могу и на тузике валяться, пока стоит. Я вот сейчас селфи сделаю, себяшечку. Интересно, видно то сам себя не снимешь, никто не снимет. Так у нас работает трубочное окно. Я тебя снял уже 20 лет назад. Вот-вот, и думаешь, что этого достаточно. Флаг вентиляции крепишь. Да. Гостевой флаг ставится под правую краспицу. Ну, Положен бы полинезийский флаг, но полинезийский у нас порвался, поэтому поставили французский ну французская полинезия тоже можно ну давай прыгай а, спасибо, ура человек за бортом держи конец завязывай узел ура ну все теперь тебя на прицепе катаем вот видишь как узел называется беседочный беседовать будешь я понимаю Пойду, помню, давай на прекрасный остров Хуахине мы сегодня прибыли долго не могли заикориться а перед подходом к острову налетали шквалы узлов по 30 но теперь наконец-то стоим в бухте не буду говорить что она чудесна по-моему и так видно Ой, это кусок тента в лес негламурного.